Я хотел бы сообщить о раннем исламе на юге Центральной Азии, о новых археологических исследованиях в горной зоне Узбекистана, в Центральном Узбекистане. Это Джизакская область, это отроги Памирского хребта, самые северо-западные отроги. Вот. Археологическими исследованиями вообще ранние исламские общины Центральной Азии в основном... Исследование фокусируется на равнинах городских общинах, э, сообществах, потому что Узбекистан находится как бы вот в среднеазиатском междуречии, здесь представлены и горные, горная зона, и степи, и пустыни, но в основном жизнь концентрировалась в земледельческих оазисах, это вот долины рек крупных таких, как Сырдарья, Амударья, Зиравшан, Сангзар и так далее. Вот. В этих э, о, оазисах так называемых образовывались ранние земледельческие сообщества. Эти вот цивилизации древние Бактрия, Согт, Хорезм, Фергана, Чач, Ташкент. Вот. Нашем, э, у нас в Узбекистане... Э, уже начиная с 30-х годов, когда формировались так называемые социалистические нации, было предписано вот, среднеазиатские народы, когда создавали первые академические публикации историй, вот, истории Узбекистана, двухтомник, четырехтомник в 40-х годах, который начал выпускаться. История Казахстана, история Туркменистана и так далее, они как бы давали направление всем последующим историческим исследованиям. В Узбекистане было сказано, что узбеки как бы являются наследниками древних земледельческих культур. Такое же происходило, как я знаю, в Азербайджане. То есть этим самым наша... История, историческая элита она была как бы отстранена, отчуждена от тюркского мира. Потому что в, нашей, в наших изданиях академических уже в 40-50-х годах все миграции, великое переселение народов, юэджи, кушаны, эфтолиты, тюркский каганат – там, и, и так далее, вплоть до Шейбанида в XVI веке и, и, и даже позже, э, были объявлены захватчиками, и были объявлены как бы, игом и захватчиками. Поэтому узбекским ученым, э, узбекские ученые постоянно изучали, также и археологи, они изучали в основном земледельческие культуры, урбанизированные оазисы городскую культуру, ремесло. Вот. Но э, если учесть географию, вообще статистику, если обратите внимание на, на статистику, можно видеть, что только 10% всей территории Узбекистана на сегодняшний день, только 10% это орошаемая, так называемая, культивируемая зона земледельческая. Остальные 90% территории Узбекистана это горы и степи. Горы и степи ни топографами военными, ни археологами не изучались. Они только изучались геологами, ни даже этнографами, то есть слабо изучались. Почему? Потому что основная жизнь концентрировалась в оазисах, и было сказано, что вот вы узбекский народ, это вы просто язык поменяли, а в основном вы являетесь наследниками древних бактрицев, харизмицев, сагдицев и так далее. Но археологические карты, которые создавались на основе сводов археологических памятников, точно так же мало учитывали степные и горные регионы. В последние годы мы здесь, в Национальном центре археологии, вообще в Институте археологии, в Академии наук, начали изучение так называемых не сельскохозяйственных, не орошаемых территорий. И уже вот, например, в Ташкентской области, только в Ахангаранском районе, один район небольшой, мы нашли 80 памятников новых археологических, которые принадлежат кочевникам, кочевой культуре. Их у нас тоже изучение было слабое. В основном считалось, что они пришли народы, пришли племена, Никакого влияния э, э, такого действительного, которое можно было видеть, нет с их стороны. И таким образом они не изучались, их карты даже не создавались. Вот. В 2011 году мы совместно с э, американскими коллегами э, начали изучать, из, используя современные методы, как вот дистанционное зондирование, использование спутниковых съемок географические информационной системы, вообще пространственный анализ мы изучили вот некоторые отроги Памирского хребта и нашли там памятник, один, один крупный памятник, около минимум 7 гектаров, находящийся на высоте 2000 метров. Вот, он оказался ранне исламским. Вот, мы бы хотели, я бы хотел здесь сообщить, о геофизических, магнитометрических исследованиях вот на этом памятнике, где мы обнаружили ранний исламский Некрополь. Памятник называется Ташбулак, юго-восток Узбекистана. И радиокарбонная датировка основа, основания Некрополя дает середину восьмого века что делает его одним из самых ранних исламских захоронений, зафиксированных в Центральной Азии. По крайней мере, на юге Центральной Азии, в вот нашей территории, на территории Узбекистана. Я знаю, что на территории Туркменистана, в Мерли, там, арабы раньше пришли туда уже в конце 7 века, там свои гарнизоны обосновали, но Кутейба уже в 715 году несколько раз брал Бухару, но тюргешские каганы отбирали и в течение следующих ста лет то тюркский каганат отбирал, то арабский халифат отбирал крупные города и оазисы Центральной Азии, Юго-Центральная Азия. Захоронение и положение тел в некрополе Ташбулака соответствует исламским канонам, почти аскетической, серьезной формы. Здесь важно постоянство ритуала, который предполагает существование э, так называемого раннего практикующего сообщества. Вот, э, очень важно это. Мы, оно противоречит известным нарративам сложного обращения в ислам в периферийных земледельческих, то есть контактных зонах кочевых империй, э, как процесс медленной диффузии так считается что кочевники обращались в ислам очень поздно медленно болезненно поэтому здесь необходимо подчеркнуть важность археологических подходов для документирования разнообразных различных раннеисламских исламских общин по всей центральной азии археологические исследования ранеение исламских общин вот как сосредотачивались на равнинных территориях, крупных урбанистических центрах, изображая горных и степных, степ, горные и степные сообщества, как население, вовлеченное в неортодоксальные или даже неискренние религиозные практики. Здесь я бы хотел сообщить о результатах вот именно биоархеологических исследований Анализ захоронений здесь дает представление о глобальной интеграции и общественной практике мусульманского населения, а именно сам некрополь Ташбулака дает возможность задокументировать динамику исламизации малоизученного вот этого региона. Вот, если дальше пройдем, уже в период бронзы, это третье, второе тысячелетие до нашей эры, Внутрирегиональные связи все больше концентрируются на разных направлениях здесь, в нашем регионе. Среднеазиатский горный коридор, так называемый, вот Inner Asian Mountain Corridor, он называется. От Гиндукуша до Алтая, это предгорье, это территория массового передвижения сельхозкультур и других товаров по Евразии, где в свою очередь эти сельхозкультуры и продукты были активно использованы различными группами кочевников. Вот. Недавние археологические исследования, фокусирующие внимание на средневековом периоде, именно от 8 до 13 века, показывают, что горные районы Центральной Азии, Азии присутствовали в социально-политической мозаике сформированных коммуникаций и торговлей по этому известному миру, что мы называем обширными сетями шелкового пути. Эти зоны также были местом для различных общин с широким кругом интересов от высокомобильных скотоводов до жителей земледельческих поселений. Вот. В отличие от этого акцента на взаимосвязанности и обмене, нарратив о внедрении исламских традиций в сельские и приграничные регионы в первую очередь остается повествованием об однонаправленных Колонизации, то есть имеется в виду э, только исламизировались те участки, те зоны, которые были заняты арабами, начиная с начала 8 века вплоть до 10. В этих рамках неортодоксальные практики рассматриваются как искаженные или разбавленные версии культурных норм, отличавшихся от норм настоящего, так называемого, настоящего городского Центра или центров культурного производства. Действительно, существует клише, то есть вот, стереотип, что ислам поздно распространялся на кочевников Центральной Азии. Например, правитель Харасана инициировал исламизацию гор и степей Средней Азии в начале IX века. Хотя этот процесс описывается как спорадический, безуспешный, вплоть до XIII века. Некоторым практикующим суфим, например, Ахмеду Ясави, да, приписывается возможное обращение кочевых групп отчасти за счет интеграции исламских и местных практик. Например, сам Ахмед Ясави, он хотя вот в Южном Казахстане, там жил, у него свои сподвижники были, мюриды были, то есть ученики, он учился в Бухаре. Медресе и время от времени посещал бухарскую элиту богословов. И есть данные, что иногда он, когда объяснял, как он там распространяет ислам, его обвиняли, потому что он делал вот зикр э, э, со звуком. Э, то есть те, те слова, те дуа, те, те предписания, молитвы, которые нужно было про себя говорить. Он делал открыто, вслух. И когда он об этом рассказывал в Бухаре, его обвиняли, говорит, ты искажаешь ислам, а он говорил, а там местная культура такая, там кочевники такие, я по-другому не могу их обратить в ислам. То есть вот есть, и, и некоторым суфиям предписывается, что они обращали ислам. Вот. Даже в позднем, 14-15 веке тоже есть многие суфии, которые вот обращали в ислам кочевников. Из-за акцента на кочевников во многих из этих исторических источников сельские и высокогорные, степные регионы часто приравниваются к этим группам в общих повествованиях, маскируя социальное и экономическое разнообразие. То есть мы не знаем, что именно происходило, что творилось. А вот средневековый некрополь Ташбулака в высокогорном населенном пункте, который находится на высоте около 2000 метров, историческая территории Уструшаны, район окружающий реку Зеравшан, дает возможность отказаться от моделей, как вот раньше говорил господин Крадин, моделей ядра периферии, изучить религиозный ландшафт высокогорной Центральной Азии, сквозь, так называемую, многомерную призму. Мы очерчиваем горную местность Центральной Азии как границу, делая упор на активной адаптации и участии кочевников, в активном участии кочевников в политических и общественных событиях разного масштаба. Вот. Памятник Ташбулак, вот я сейчас вам расскажу. Здесь справа, на изображение справа, это магнитометрическая карта территории, и здесь вот кругом, синим кругом очерчены вот эти вот ряды с мелкими квадратиками, и это оказался некротом. Вот справа от него это весь городок, весь городок, он виден на магнитометрической карте, это магнитометр, это тоже один из современных методов, он изучает подземные грунтовые слои на основе различных частот, которые он посылает под землю до 3, 4, 5 метров, и он на, на различных отдачах оттуда, на, как и холод, он проверяет подземный грунт. Вот. Эта территория, вот, вот она, в увеличенном виде. Он сверху, его не выделить, его не видно сверху, но видно, что здесь рядами расположены квадратики, прямоугольники такие. И когда мы попытались раскопать, получилось, что это большое кладбище средневековое, средневековые, и это вот сверху, эта часть, которая попала под карту магнитометрии, а снизу это те участки, которые мы потом на глаз определяли, закладывали шурфы, проверяли, и территория всего некрополе то есть он оказался огромным около 800 погребений здесь имеется хотя городок 7 гектарный он существовал с середины где-то 8 века до 11 века там есть как бы тургеши и караханиды вот здесь сейчас я расскажу какие вообще 40, 40 мы здесь скрыли погребений из них основную часть составляют в половом отношении женщины различных возрастных групп, есть младенцы, то есть что говорит о том, что этот памятник не был сезонным. Это не памятник горняков, не горняки. Материальная культура показывает, что это кочевники, потому что низменные равнинные, Центры в этот же период имеют совсем иную материальную культуру. То есть у них вы, высококачественная керамика, серийная, она такая с глазурью. Здесь глазурованных сосудов почти нет, почти на 99,9% здесь э, ручной отделки, лепная керамика с расписными э, узорами, орнаментацией расписной, которая встречается именно... В периферийных, для земледельческих оазисов, в периферийных районах, а для кочевников э, степей она основная керамика. То есть вся керамика, не только керамика, и другие предметы э, ремесла э, говорят о том, что это э, территория э, кочевий. Здесь невозможно э, э, иметь дело с э, орошением вообще. Здесь 6 месяцев зима, здесь очень холодно, здесь и сейчас не произрастают никакие сельхоз культуры, то есть это вот альпийский лук так называемый, здесь арча, можжевельник, леса арчевые, и вот между ними вот такой вот городок. Здесь, когда проводились геофизические исследования, мы обнаружили за городом огромные такие... Конструкции, которые длинные, огромные, со стенами из сырцового кирпича, которые пока еще не исследованы, но мы считаем, что это загоны для скота, вот, что не встречается на равнинных земледельческих памятниках. Вот. С другой стороны, вот, мусульманские погребальные обряды, вот, если говорить о мусульманских погребальных обрядах, это определяющий компонент исламской идентичности. Следует универсальным предметам. Профессор Максудов, у вас две минуты. Ага, хорошо. У -у -у. То есть, э, здесь они, э, эти погребения, они сугубо мусульманские. Э, ни, никаких предметов э, не обнаружено. Э, они по всем канонам ислама э, закопаны здесь, погребены. И, э, но они являются самыми ранними. Вот я сейчас вам покажу. Вот датировка. Это несколько дат, 6 дат радиокарбонных. Самые справа, вот эта вот колонка, 720 год показывает. 720 год таких мусульманских погребений в Средней Азии, даже если мы не будем, даже мы проигнорируем одну дату 720, Будем иметь в виду только 8, 8, 830, то есть середина IX века. Это тоже самый ранний памятник мусульманский получается во всей Средней Азии. То есть на Афросиаде, на Токкале в Хорезме, в других крупногородских центрах. Самые ранние исламские погребения появляются в X веке у нас. Здесь на 100 лет раньше. То есть что мы хотим сказать? Это вот датировка. Мы хотим сказать, что, скорее всего, как проникал сюда ислам? Он это периферийная территория, она отдаленная, она горная, степная. Сюда мы знаем, что в период амиядов в Иране, в Харасане очень много восстаний происходило, которые вот чернодежники, белодежники, такие как восстание были, вы знаете. Они очень сильно, с большой силой со стороны халифатских войск затушевывались, поэтому их разные гонения были на них, они уходили. И есть у Джахиза, тоже 9 век, некоторые данные, что уходили они в степь к кочевникам, к тюркам. Иногда, конечно, тюрки их не принимали. Возможно, разные ситуации были. Но именно в нашем случае получается, что какая-то группа очень аскетичная, очень, которая э, следует всем канонам ислама, именно в погребальной культуре, она появляется в степной зоне, в зоне тюрков здесь очень рано, на сто лет раньше, чем в городах, чем в крупных сельскохозяйственных и урбанизированных центрах. И своего рода она здесь э, э, как бы для кочевников создает сервис, службу э, погребения, потому что оно живет здесь более 200 лет, более 200 лет, обращая потихоньку в ислам и кочевников. тоже. Мы э, взяли анализы на ДНК, генетические. Скоро будут результаты из Гарвардского университета. Посмотрим, именно к каким гаплогруппам они относятся. Может быть, ранее будут ближневосточные индивиды, а поздние будут уже наши среднеазиатские индивиды. Возможно, мы так предполагаем. Вот, вкратце вот так. Спасибо за внимание. Угу.